И я буду пить шлубком! Пошел какой-то из партнетников, а мне до этого Богу говорить. Я люблю, когда да, приезжает да, диванов на колени, он никуда не залезает, и мне как-то спокойнее. Проходит, походит из паркетников, как говорит, Ой, я же тебе красавица. Но я начну из залитать, и ты поймешь сама. Да вы, А, Я же даже... А куда он поехал? А Лиза по Вы думаете, трожит? Да, а, да, Подожди, вот кто, туристы или джифферы? Дед Мороз из леса вышел. Где? Ой, ночью, дальше! Лега! Лега! Лега! Да. Фё, давай поставим там. там, а там О, надо ежу, кстати, завязать. Как, это как-то не новогодний он. Да. Не, ну если я... не глотай. Не глотай. Я боюсь, что тогда. Это как в мультике засасывать. Не сосиски нет. Сейчас готовятся сосиски. Он, У меня да, есть да, шампур, да, да, кстати, мужик хороший. Один? Да, один. Один. Вон он! Вон он! Паша, это Вон, рядом лопата, рядом шампур. Ааа! Ааа! Блин! Блин! Блин! Ребята, помогайте не быстрее. А если за середину? Ты знаешь ответ. Ну, ты же знаешь, там главное человека спасти. Да, да, да, да. Чего только так ты, ты вот и вот этот кусочек это съешь, это очень Своё? Своё. Кто это? Кто? Кто? Кто? Да, поехали. Поехали. поехали. Ты это прошу в нашем клубе так, не выражаться. это к ней. У них договори. Даже договори. Она сейчас она сейчас согнётся. Так, уж мы кошек душили, душили. Вот главное вот эту сумку переворачивать. Надо, главное, не Какую? Вот с сосисками, она прогорает еще выгибается Дети, хотите при... чаю сладкого? Ну просто на год, купить был не. Да, до момента Третью машину запретили со скидкой везде в технику У вот, по полной? А, у всех по полной, всем включена стоимость обязательно То есть, если у тебя прицеп, будешь ты водить машину на прицепе не будешь ты водить, всем включили стоимость прицепа уже Побзнос. Ну дивный в этом году, я понимаю, не боюсь. Ему не зачем. Его уже вроде вытащили. Готовы? Да. Вот сюда, иди перед папой. Мясо. Мангал. Так, тихо. Дубль два. А камеру включать? Yes! Он просто обязан там быть hey. Вы что пытало? Снимайте В елках. туда да, где Стой. там ежик сидит? Вон. О! Ой! О, ежик! <реклама> <Во>. Я... <реклама> ну доставай ежика! Доставай, доставай, а то он там замерзнет у тебя. Вот, Во, покажи его. Вот какой красивый. Ну пойдем, тепло. Давай, давай. У меня 5 шуб, у меня вот три, Я пойду сразу. Давай, Хватает такой е. Я хожу Да быстрее вручную, было. блин, быстрее Там будет. Там пизит даже есть? А, кончился, наверное. Не, у меня гонит тут... Вышел. Выешал.